и тесным путем, в самом деле не блуждать по пространному и широкому. Узкий путь будет тебе показан утеснением чрева, всеночным стоянием, умеренным питьем воды, скудостью хлеба, чистительным питьем бесчестия, принятием укоризм, осмеяний, ругательств, отсечением своей воли, терпением оскорблений, безрупытным перенесением презрения и тяготы досаждений. Когда будешь обижен, терпеть мужественно. Когда на тебя клевещут, не негодовать. Когда уничижают, не гневаться. Когда осуждают, смиряться. Блаженны, ходящие тезями, показанного здесь пути, яко тех есть Царствие Небесное. Вот здесь он приводит слова из Евангелия от Матфея, из 5 главы 3 стиха. Но... Иоанн говорит, что бесы, конечно же, будут чинить препятствия. И нужно очень внимательно следить за своим сердцем и относиться к этому духовному деланию с рассуждением. Когда бесы по отречении нашим начнут распалять наше сердце воспоминанием о родителях и сродниках наших, тогда вооружимся против них молитвою и воспламеним себя памятью о вечном огне. Чтобы воспоминанием об оном угасить безвременный огонь нашего сердца. То есть постоянная непрестанная молитва и память о страшном суде помогут начинающему монаху отсечь от себя все мирское, в том числе и тщеславие, и справиться с бесами. То есть Иоанн говорит не своими силами, а именно обращаясь к Богу с молитвой. И здесь нужно. Еще быть вот э, внимательным к своему сердцу, потому что начинающий монах подумает, что он уже справился с ситуацией, то есть отрекся от всего мирского, а на самом деле он мог просто подумать об этом. Если кто думает, что не имеет пристрастия какой-нибудь вещи, а лишившись ее печалиться сердцем, то вполне прельщает самого себя. То есть нужно еще проверять. А действительно ты отрекся от какой-либо вещи, действительно ты о ней не печалишься. То есть здесь в этом плане нужно быть осторожным. Ну и, конечно, Иоанн говорит о том, что нужно, нужна ещё решимость. Ну, решимость рассуждения. Юные, расположенные к плотской любви и чревоугождению, если захотят вступить в монашество, должны обучать себя в нём, со всяким трезвением и вниманием, и понуждать себя удаляться от всякого наслаждения и лукавства, чтобы последнее не было для них горше первое. Сие пристанище бывает причиной и спасения, и бед. Это знают приплывающее сие мысленное море. Но жалкое зрелище, когда спасшееся в пучине претерпевает потопление в самом пристанище. Преподобный Иоанн Ледственничник предупреждает, что нужно обязательно смотреть на свое сердце и пребывать в трезвении. Иначе можно будет впасть в состояние еще более худшее, чем то, которое у начинающего монаха было в миру. Но все это Иоанн, конечно, пишет для монахов. Какую же пользу можем извлечь из этого мы, миряне, которые живем в миру? Можем. Вот что значит Миринин отречься от родителей, от близких, от всего, что интересует. Вот когда мы это можем сделать? А мы можем это сделать, дорогие братья и сестры, в молитве. То есть, когда мы молимся, Келейна, дома, совершая молитвенное правило, или в храме на литургии, мы должны так воспитать себе, что представлять, что мы находимся перед Богом. И в этот момент перед нами. Вокруг нас не должно быть ни наших близких, ни наших родственников, ни наших житейских попечений. Это, конечно, трудно, но вот мы можем себя воспитать. Ну, конечно, прося об этом помощи Божией. И еще есть один момент в этой главе, где Иоанн вспоминает историю из Евангелия от Луки, 9 главы когда к Спасителю подошел один богатый юноша и стал спрашивать учитель Благий, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную. Этот юноша знал закон Божий Моисеев, исполнял все заповеди и имел большое богатство. А помимо богатства он имел еще и сердечное влечение к нему. И Спаситель, конечно, провидел его сердце и поэтому сказал ему, раздай богатство нищим и следуй за мной. Вот Иоанн Лествичник здесь приводит этот момент и говорит, богатство нисколько не препятствовало он ему юноше приступать к крещению. Посему напрасно некоторые думают, что Господь ради крещения повелевал ему продать богатство. Этого свидетельства Христова да будет довольно для совершенного уверения нас в величайшей славе монашеского звания. То есть о чем говорит Иоанн? Иоанн говорит о том, что Господь не против того, чтобы пользоваться богатством, просто на первом месте для человека, для мирянина, должен быть Бог. То есть здесь идет о правильной расстановке приоритетов. Этот юноша хотел более высокого духовного делания. И ему не хватало вот именно отсечь от себя вот этого пристрастия к богатству. То есть здесь еще раз подчеркну, идет отсечение влечения к богатству. То есть вредно и плохо было не само богатство, а чрезмерное им увлечение. Ведь есть примеры, когда очень многие богатые люди использовали богатство для того, чтобы совершать дела милосердия. Вот, например, мы знаем со святого Филарета Милостивого, который имел большое богатство и всю жизнь делился им с нуждающимся. Или мы знаем пророка царя Давида. Этот царь был, богатый человек, но он написал удивительную книгу «Псалтирь», которую мы сейчас используем в нашей новозаветной церкви. И поэтому вот мы, они, как можем отсекать от себя... Вот материальные вещи, то есть правильно расставить приоритеты. Можно владеть богатством, но надо стараться не иметь пристрастия к нему. И тогда у нас духовное совершенствование тоже в миру будет возможно. Завершает главу Иоанн Лествичник тоже очень один, одним удивительным поэтическим призывом. Текущий добежит, подражая лоту, а не жене его. То есть текущий, то есть стремящийся, бегущий. Что значит, подражая Лоту, а не жене его? Здесь нужно нам обратиться к Ветхому Завету к книге Бытия, 19 главе, к стихам 17 по 26. Кто такой Лот? Лот это племянник родоначальника израильского народа Авраама. Лот тоже был праведен, и вместе с женой и двумя дочерями жил в городе Содоме. Мы знаем эти города, Садом и Мора, где жители этих городов отличались особым нечестием. И однажды Господь решил их покарать за нечестие. Мы помним о том, как Авраам встретился с тремя ангелами. Это был Бог, Троица. И Бог открыл Аврааму, что после его посещения он пойдет в Садом и Гомору, чтобы уничтожить эти города. И тогда Авраам уговаривает Бога помиловать праведников, которые будут в этих городах. Когда два посланных Богом ангела пришли в садом, то из всех людей праведным оказался именно Лот, приютивший ангелов гостей и не выдавших их жителям города, которые хотели причинить им зло. И тогда ангелы вывели Лота, его жену и э, детей из этого города, прежде чем в наказание за грехи на этот город был напущен северный дождь. Но когда они уходили из города, ангелы предупредили, что ни Лот, ни его супруга, ни дочери не должны оглядываться назад, чтобы они не услышали. Лот послушался и шел прямо, не поворачивая головы. Но жене Лота стало больно оставлять это место, и она обернулась, к сожалению. В это время на город уже лил серный дождь. И вот после того, как она обернулась, серный дождь попал на нее, и она превратилась в соляной столб. То есть грех был не в том, что она обернулась, нарушив слова ангелов, а грех был в том, что она обернулась, сожалее по прежней жизни, что... Приходится оставить этот грешный город. Поэтому Иоанн Лестречник в заключение слова обращается и к монахам, и к мирянам, ко всем тем, кто читает книгу. Текущий, то есть бегущий к духовному совершенству, бежит, подражая именно Лоту, То есть не оглядываясь на прежнюю жизнь, прежние грехи, да, и не подражая его жене. То есть, дорогие братья и сестры, в этой главе какую уже пользу, Вот подводя итог, вот, давайте сделаем вывод, какую пользу мы, миряне, можем извлечь. То есть для нас самое главное, по, для нашего духовного делания в миру, это правильно расставлять приоритеты. То есть на первом месте у нас должен быть Бог, Его заповеди, а потом уже все мирские дела и отношения, которые тоже должны... Разумеется, быть, но на своем месте. И здесь позволю себе привести слова еще одного святого, блаженного Августина, который сказал, если Бог будет на первом месте, то все остальное будет на своих местах. Вот давайте будем стараться не забывать этого, тогда у нас действительно жизнь будет устроена. Храни вас Христос, дорогие братья и сестры, читайте Лествицу. Ты ведешь меня по жизни оче, Испытания даря в пути, То мне больно, то печально очень, Кажется, нет сил уже идти.